Здравствуйте, я управляющий компанией Soft Fromware. Меня зовут простым русским именем Миядзака Сан. И если у вас не сломался язык, то так меня и зовите. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как мы заботимся об игроках, до сих пор теряющих время в трилогии Dark Souls. Хотя, конечно, это может показаться странным употребить в одном предложении фразы Dark Souls и забота об игроках. Ведь всем и так известно, что наша серия игр славится своим отношением к аудитории фанатов, беспрецедентно позитивным отношением. Ведь неспроста же на свет появилась фраза «Спасибо, софт-фромвер». Это вопль благодарных фанатиков. Извините, я хотел сказать фанатов. Безусловно, кому-то может показаться, что я слишком странно интерпретирую события, но я думаю, вам стоит засунуть язык в задницу и молча слушать, как я рассказываю о нашем приятельском, дружеском, да что уж там почти что братском отношении каждому игроку в Dark Souls. Наша любовь к вам началась еще в далеком 2011 году, когда мы выпустили для вас Dark Souls 1 на ПК. Я помню это, будто это происходило вчера. Я получил горы писем с просьбами, мольбами и угрозами выпустить легендарный по какой-то причине Dark Souls на персональных компьютерах. Некоторые из них были написаны кровью и заляпаны чем-то липким». «Честно говоря, это сейчас я понимаю, чего от меня хотели. А тогда я не понимал ничего, ведь я, черт побери, японец и не понимаю ваш смешной язык. Но на всякий случай я сказал своей команде выпустить игру еще и на персональных компьютерах. К сожалению, вся команда в тот момент спала, так как она долгих два года работала над игрой и сильно устала». Без выходных и перерывов на Нигири Саке под хинтай, не покладая рук и не щадя живота своего, они в течение двух лет перекладывали файлы из папки Demon's Souls в папку Dark Souls и дорисовывали модельки. Так что я не стал их будить. Зато не спали два индуса, так как они не устали, ибо за все два года не сделали ровным счетом ничего. А следовательно, к их работе у меня не было ни одной претензии. Это мои лучшие работники. И они любезно согласились портировать Dark Souls на персональные компьютеры. К сожалению, в силу специфики их работы у них было мало опыта по оптимизации. Однако я был доволен результатом. Я смотрел на Dark Souls на PlayStation и персональных компьютерах и не видел никакой разницы. Те же тормоза и падение до 15 FPS, тот же неудобный интерфейс, игра была перенесена идеально. И игроки моментально оценили это, продлив фэрву огня своими жопами. К сожалению, у меня начались трудности. Благодарные фанаты начали присылать мне письма счастья, караулить меня в подъезде и рисовать на моих пыльных жигулях нехорошие слова. Мне приходилось прятаться от них в бочке из-под солида Снейка. И однажды, пока я в ней сидел, я замерз и начал размышлять. Почему я мерзну? Потому что засиделся и кровь не приливает к нужным местам. Хм, кровь не приливает? Это же идея! Я тут же собрал вещи и уехал разрабатывать Бладборн. А тем временем разработкой второй части Dark Souls занялась другая команда. Я изредка приезжал к ним в офис, делая вид, что консультирую, и незаметно воровал идеи с важным лицом. Хотя, как я ни старался, все равно получился Demon Souls только про кровь. Зато всем понравилось. Все боготворили мой Bloodborne, клялись на крови, что это лучшее, во что они играли, что там так много интересного. Например, боссы или вот механики, не знаю, я не играл, но те, кто играли, были довольны. В принципе, Dark Souls 2 тоже были в основном все довольны, но, конечно, она была не так блистательна, как Bloodborne, ведь я не присутствовал при разработке лично, а мое личное присутствие при разработке – это сразу плюс 10 к успеху. Впрочем, долго бегать от фанатской любви не получалось, и вскоре мы доделали уже третью часть, и еще парочку DLC к ней даже присобачили. Это вышло случайно, просто те самые два индуса нечаянно запихнули в третью часть пару локаций с первой, и мы решили, что это хороший способ показать игрокам, как мы любим их и их кошельки. Правда, второй раз подряд такой финт не прокатил бы, так что над вторым DLC пришлось потрудиться, но оно того стоило. Восторженные фанаты буквально писались кипятком, заливая соседей, но были и те, кто решили испортить всю общую радость. Это так называемые «читеры». Знаете, я человек по натуре добрый, но читеров ненавижу. Однажды я застал своего сына на месте преступления, он пытался дюпать души в Demon's Souls. Я не убил его только потому, что он играл в игру нашей разработки, а если бы не это, я бы точно заставил его покинуть нашу квартиру на десятом этаже тем же путем, что избранная нежить покинула картину Ариамиса. Так вот, о чем бишь я? Ах да, я постарался настроить свою команду на борьбу с читерами. В этой войне должен быть лишь один победитель. И это не шутка. Наш крестовый поход против игроков... Точнее, против читеров, действительно оказался очень серьезным, все во благо комьюнити. В первой части нам удалось полностью побороть читерство. Это было несложно, учитывая, что сервера первой части на компьютерах в принципе не работали практически со старта. Неплохое начало. PlayStation платформу и другие консоли мы не рассматривали в принципе, так как всем известно, что читеры только на ПК, а богоподобные игровые коробки лишены этого нетуга. Чтобы еще раз доказать эту теорию, мы решили переиздать Dark Souls 1 на разных консолях. Ну и на компьютерах на всякий случай тоже, чтобы ситуация с письмами счастья из 2011 года не повторилась. Почему бы и нет? Нам что? Деньги лишние. Меня, правда, уверили, что просто портировать игру из 2011 года на консоли нового поколения 2014 года без изменений слишком уж опасно, и поэтому двое индусов снова трудились, не покладая рук. И результат превзошел все наши ожидания. Мы-то ожидали, что игроки здраво нас осудят за то, что мы продали им бесплатный HD и онлайн патч семилетней давности, а они вместо этого радостно кинулись играть. Странно они эти фанаты Dark Souls. За это мы их и любим. Впрочем, нам-то что? Для нас это лишь еще один повод побороться с читерами. Ведь нас рисом не корми, дай хоть кого-нибудь забанить. Так руки и чешутся. И мы забанили. Многих забанили. Во всех трех играх серии забанили. Это была славная битва. Читеры были очень хитры, они давили на жалость, уверяли, что они никогда не использовали читы в игре, присылали какие-то скриншоты и видеозаписи, нелепо клялись, что к ним вторгались читеры и что-то с ними делали, умоляли разблокировать их аккаунты, но мы не повелись на их коварство. Ходили еще слухи о читерах Bloodborne, но то лишь слухи ведь на консолях нет читеров. А если ты в это не веришь, то проверь свой аккаунт в Dark Souls. На него как раз сейчас должно прийти уведомление о блокировке. Сучечка. Да, заботиться о дружном комьюнити хардкорщиков-мазохистов дело нелегкое, и мы с дроганием ждем момента релиза Elden Ring, ведь стольких предстоит еще забанить. Однако ради любви к игрокам мы готовы на все, кроме разбанов, разве что, это уж слишком. К сожалению, читеры решили объединиться в подпольные организации по всему миру и компрометировать нас. Только так я могу объяснить, что в коде серии Dark Souls вдруг обнаружилась уязвимость, позволяющая удаленно запускать вредоносный код. Мы нечаянно обнаружили это при разработке Elden Ring и индусы клянутся, что они не при делах, и я в какой то веки им верю. Но на всякий случай мы отключили сервера Dark Souls. Bloodborne не отключили, потому что Bloodborne — это не Dark Souls. Не смейте их сравнивать, и код у них совершенно разный. А еще не забывайте о богоподобии консолей. Ну, по крайней мере, так звучит официальная версия. Некоторые же считают, что отключение серверов Dark Souls — это финальные санкции США против Российской Федерации, мол, мы лишим ваших хардкорчиков хлеба насущного, и на улице выльется толпа оголтелых фанатов, славящих солнце и Санцеликова, а Япония под шумок вернет курилы. Но знаете, я далек от этой всей конспирологии. Я просто думаю, что эти сервера нафиг не нужны вообще. Во-первых, последняя игра серии вышла в 2016 году. Это же старье. Как вообще в это можно играть? А во-вторых, зачем вам онлайн нужен лол? Фантомов небось призвать хотите? С фантомами играют только лохи и казуалы, а казуалов я не люблю еще больше, чем читеров. Я в последнее время снова присматриваюсь к сыну. Не казуал ли он? Вот такая вот история. Я надеюсь, мне удалось продемонстрировать вам, как Soft Fromver относится к вам, игрокам в Dark Souls, со всей теплотой и заботой. Поэтому не бесите нас и быстро предзакажите Elden Ring по 4 копии нарыла, и тогда мы так уж и быть подумаем над включением серверов обратно. Всего вам доброго, любимые наши поклонники. И помните, если хоть кого-то из вас замечу четерящим хоть в одной игре, даже офлайновой, вторгнусь к вам в виде красного фантома и, как следует, заберу вашу человечность.